сейчас вернись к своему телу и снова переведи свое внимание на сердечный центр угу. Посмотри, как он сейчас выглядит что ты чувствуешь пульсация прошла по сердечный. опять начал пульсировать держи свое внимание там и раскручивай этот центр Угу. И параллельно переведи свое внимание на первую самую нижнюю чакру. Это на уровне копчика Да, да, да. Право выглядит. Как она работает. А, как выглядит. там такое давление в здесь. Как будто это начинает увеличиваться в разгах. А, угу. Почувствуй связь с землей. Какие ощущения ты испытываешь? Какой цвет? она приобретает или какой выглядит как будто серо-коричневый как это живое существо сама земля ядро земли взаимодействует с твоим физическим телом почувствуй связь почувствуй связь со всей природой как как как как как земли уходит по каналу будет так. Угу, ну, есть. продолжать работать с этой чакрой таким же образом с энергией земли с самой природой накачивать очищать себя через эту чакру переводи внимание на вторую угу, ниже пупка у -у -у. Угу. Начинаю раскручивать этот центр меня У меня почему-то против самцевой стрелки видно. Ну, ну, против солосовой на, на, на уровне чувств? чувств я не считаю, что а, это неправильно. Хорошо. Ну, она мне кажется, как в виде фужера такого трюк. Mm. <laughs> не, не, не в плоском, не в объеме, а как, как кулек, что ли, вот так. Но она функционирует. Пло она плоская, да. На да, слабо, правда. Угу. Как кулек. Повышай вибрации организма, физического, и энергетического тела и переводи туда внимание. В организме не должно быть никаких застоев энергетических. Все должно функционировать как часы. Прям пробивай этот центр. Пользуйся всеми доступными средствами. Что у тебя есть в арсенале? Не переусердствуй. Ну, так вообще там сейчас что-то вращается, правда слабо ощущается, ну как будто каким-то мусором какие камни там. Ага. Не вот, вот пусть она все это из себя истергает. Как пощелкнет начала внутри там. Так -так -так -так -так -так. А -а -а. Как переключатель? Как транзистор. За Застойный механизм застоявший как-то начал функционировать да? <связь> туда, на уровне позвонков позвоночника Хорошо. На... Зашевел... зашевелилась чётко хорошо, хорошо, нагнетай туда энергию пусть э, первая чакра поможет подключиться угу. да, пошла туда энергия они взаимодействуют дети чё выкидывает лишнее ненужное, очищает все твои тонкие тела, и физическое тело в том числе. Почувствуй, как ты освобождаешься от лишней, от лишнего всего. И наполняешься энергией Земли, природы, гармонией, устойчивостью в том числе, материальным блокаболучием. Как там вторая чакра себя чувствуется? Я не скажу, что она правильно работает, но однозначно шевеленки начислить. Это между пупком и солнечным сплетением. Выше пупка, да? Ниже солнечного сплетения. Угу, чувствую. Здесь побольше энергии. Хорошо. Также раскручиваем. Ти угу. к естественному состоянию. Так и дело в том, что я не знаю, как он должен работать нет информации этой в голове. Сейчас а я начинаю, начинаю, его начинаю его на тело. На энергии как-то начинают ходить в голову. Нет, нет такой четкой, что крутится, да, как с этой круга. Начинают они работать, они как раскачиваются как-то из стороны в сторону. Сейчас. Как ряд механизмов, которые застоялся, потом там, -там что-то ряд подшипников. Как Друг от друга подпрыгивают, как там, пытаются пристроиться друг другу. Как там вторая чакра? Так же, на этом же уровне. Это Это самая мощная. мощная чакра. Ну я, я часто не, часто не я обращался бы я, я в... брал энергию, когда mm. свой организм набирал энергию. Но сейчас сейчас мало здесь энергии. Пусти туда энергию откуда снизу пусть И нижний из, из земли, земли как, как бы через, через чакры, чакры. чувствуешь что как будто начала через маги энергии тепло, тепло чуть чувствую, чувствую, чувствую что движение энергии подключай горловую чакру видимо тоже уже, уже рабочие угу раскручиваю ее. Что там происходит в горловой чакре? першить ничего. Угу. Уберется застой, если таково есть. определенно есть. Сейчас там все, все разбалансировано. Напаиваются разбалансированные луа тут горловой чакры. Помогает дыханием. Угу начинай глубоко дышать и тем самым направляй как через прану туда энергию прям через вдох выдох прошибай застой mm -hmm. всё, всё, стали, стали а, да, как теперь подключай шестую чакру в межброви. тоже помогая через дыхание mm -hmm. В затылке, да, так находится? Ну, или в затылке. Ну да, она же сказал, знаю. Угу. А, так я могу не через лагерь тебя прокачивать, а напрямую и когда... так Как чувствуешь? Ну, просто чувствую, что через лаги-то я буду все прокачивать, прочищать. Хорошо, хорошо, давай так. те, что чакры, что сбалансированы, тоже помогают открыть в этой. Применяй все средства, что у тебя есть в арсенале. Они все тебе даны тоже не случайно. Не повышай сейчас уровень вибраций. Начинай дышать глубоко. И пробивай ее. Прям как есть, как тело себя хочет вести так пусть она будет mm. Mm. Тут? в ногах как будто опять в ногах все эти ноги возвращаются пусть через ноги будет подпитка от земли пусть Эта энергия тоже будет помогать а что ты чувствуешь в ногах тяжесть <таспорядок> Выпускай всю тяжесть все лишнее все ограничения что там с шестой чакрой? Сейчас, я, я сменишь? Сменишь? Чувствую. Угу, угу. Хорошо, переведи свое внимание на седьмую чакру. Угу. Почувствуй, как она у тебя, какие ощущения в теле она вызывает. И почувствуй связь с кодом. Пусть эти два потока соединятся. Нисходящий и восходящий. Один помогает другому. Переведи свое внимание на эти потоки, пусть они пробивают все эти ограничения, растворяют на своем пути. Почему-то не получается быстро эта энергия проходила, чтобы очень медленно а, получается. Как только -то -то -то -то -то -то, -то, -то, все твое существо наполняется мудростью, тишиной спокойствие, умиротворение. теперь ты и есть эта мудрость, ты и есть удовлетворение, ты и есть тишина. как ты себя чувствуешь? сейчас наблюдаю за чакрами. с ними работать нужно мне, да, отдельно будет. хорошо, но ну ты можешь сделать все, что возможно сейчас, во время сеанса. Как будто тяги, тяги, как бы тяги выглядит. Здесь как к кверху, тянули. Почувствую также два энергетических канала в своих ладонях. Почувствуйте два центра. Начинаю их также раскрывать. Почувствуй, как через каждую клеточку твой организм общается с природой космосом почувствуй связь незримую связь со всем живым как себя чувствуешь в глазах запульсировал и отторвали спокойное ощущение пульсация то влево то вправо как будто энергия крутится и так вот. сегодня снимали всякие -то ограничения то что в глазах там короны сегодня видать из-за того что эта -то чистка была энергия у меня мало сейчас так ты не своей питайся, энергией природы, космической энергии. Сейчас упомняюсь. Упомняйся, расслабляйся, оздоравливайся, почувствуй эту связь со всем сущим, почувствуй, что и ты есть все сущее, как бесконечный источник энергии, любви, тишины, спокойствия. Я... О, бандия, Антон, как это дали, как Орландон, где ничего. Сейчас, сейчас. Если приходят мысли, просто их растворяй. Я как раз позовозил с натурой на в на этот момент, когда информация приходит. Сейчас я не понял, что это был Атака на меня или что? Забудь о всяких атаках сейчас. Наполняйся. Раствори все эти понятия, определения. Пусть сконцентрируй свое внимание на ощущениях своего тела. Наполнение. Тот -то следит, я думаю, за мной. Момента выпал и вот тут вот слили мне что-то. Информацию. Вообще никаких мыслей не было. Только Почему это не мысль была, не моя, просто пришла именно. Не просто приходят и уходят через тебя. Не давай им задерживаться, не реагируй на них. У -у -у. Так она в меня залезла. Пусть точно так же и уходит. Сердце. Не придавая никакого значения. В сердце у меня есть уверенность в том, что... Прям нужно прокачивать. Я просто раньше не был вот уверен. <связывая> Именно <связывая> заняться. очередь. Сердечный центр с правой стороны. Угу. Чувствую давление здесь. Ну как я обратил внимание, на это видим просто как мое внимание так есть да, давление. Заходи сейчас. сейчас я, я пытаюсь пытаюсь, скомпнуться. Скомпнуться. Жакция мне нужно, такое ощущение, все. Не пытайся, просто проходи. Ну, не получается? Как будто закрытый ты же. Эта золотистая сфера выходит из этой чакры. Mm -hmm. А чакра находится с правой стороны. Песептечная, да? Ну, да? я хочу показать середине, середине какое было ощущение? А, ну да. потом а что-то другой закон снят в середине. Хорошо, хорошо сейчас как будто белая такая, вот от десяти чакры что ты ощущаешь там как будто вот вот от живший белый свет от белый как бы пят от от от светляк пятый числа как я видю то что заполз белый такой как белый лым те виды белые щедрые тип тип как баты вот такого а что ты ощущаешь не видишь, ощущаешь, когда ты заходишь в эту чакру я еще пока не зашел, а, я просто заходи, заходи туда Сейчас. ты можешь ее расширить до любого размера, чтобы тебе было комфортно туда зайти как будто мое сознание у меня в груди в этой чакре отлично что ты чувствуешь? уютненькое местечко чувствую тишину, спокойствие вот это вот состояние уюта. Вспомни, с чем у тебя это ассоциируется. Может быть что-то воспоминание из детства есть. Может быть, с каким-то местом. Да, есть какой то знаешь. Укромный уголок, вот такое небольшое место, которое чувство защиты такое вот. Спокойствие, защита. А расширяйся теперь в этом чувстве защиты, спокойствие, уюта. Расширяй это состояние. Не ограничивай себя ничем, что ты чувствуешь, когда расширяешься. Такое ощущение, что теперь вот эта, как бы уютная коробочка стала больше, мне все равно здесь комфортно, уютно. Как, как, как единственная, расширяйся обратно, сужаясь. Отпусти это напряжение, позволь ей расширяться, и чем больше ты расширяешься, тем больше ты осознаешь что ты видишь, лучше чувствуешь. Я прямо со стопорожностью, это хорошо. Я сейчас не потерял сразу привязку к телу, когда я его не практически не чувствую, все равно, все равно возвращается, как бы. Неманогорд, опять полностью от тела. С сознание, да, да, да, но я понимаю, я, я уже знаю, что это такое, я уже переживал, но сейчас это не получается, только на уровне сознания. Не обращай внимания на привязку к телу, ты находишься не вне него, а оно находится в области твоего осознавания. Ты расширяешься от своего тела, оно, часть твоего сознания, можешь даже представить его как в центре этого шара. Ну, расширяться, позволь там происходить. Не получается. я думаю, что мне энергии недостаточно. Как хорошо ты не устал? нет, но я думаю, что нужно заканчивать, потому что я понял, мне нужно прокачивать чакры я, я понял, где это... где, где загвоздка да, да, я понял, что делать что, будем тогда заканчивать? да, да сильно расслабился ох вот. ты